Любимая моя тема, прям тема детства. Я рассказал, что половозрелая червя 90 дней. Да, действительно, тема классная. 10 евро килограмм, оптовая цена, приезжают оптовики, забирают. Ну, в ютубе есть видео, вы можете спокойно там посмотреть, как приезжают оптовики, забирают червя. Мы придумали даже станки, есть вот э, э, станки, которые барабанные, от да, отсеют червя. Но на самом деле это убийство череда это на чередо так катается неправильно. Мы сделали типа вибросыта маятниковая с помощью как шатуна. В Ютубе тоже это есть, можно посмотреть. Но задача в чем состояла вообще задача именно вермикомпостирования? Задача стала в том, что есть органические отходы растительного и животного происхождения, которые. Нужно обработать и получить по максимуму качественное удобрение, дабы внести на гектар из-за экономической целесообразности не 20 тонн, а 5 тонн. Вот. Но требования по вермикомпосту должно быть, быть следующее. 45-50% азота, фосфора под 70 и калия там чуть ли не под 80. Ну, так сложилось, что у нас в Украине немножко с калием проблемы, потому что ну, калий нужно добавлять даже потом через почвосмесители. Вкратце расскажу технологию вам. К примеру, у вас есть несколько видов сырья. Пусть это будет торф, кровечий навоз и лошадиный. Выбираем площадку, формируем бурт. Ширина бурта не должна быть более чем 2 метра. Про это чуть позже там... Ворошитель, чтобы попадал в арку работы. С помощью погрузчика формируем бурт, ширина 2 метра длина, которая вам будет удобная. Но обязательное условие, чтобы у вас был полив. Без влаги в 70% щерье жить не будет. Нельзя допускать влагу ниже 50% и нельзя допускать влагу свыше 80. При 80 будет нехватка кислорода ему. То есть он сразу начнет или в солому бежать, как спасательный круг, или просто уходить вниз. Сформировали вы борт, запустили ворошительный аэратор. Сейчас мы его где-то тут у нас... Шагающая граната да, потянуло, и сейчас мы... Нет, я далеко пошел. Ладно, так объясню. Это, ну, там есть у меня полностью еще пункт по оборудованию, вы э, поймете его. Итак, э, прошлись ворошительным эмиратором, обязательно нужно примерить э, PH-показатели. Почему? Потому что при кислом PH там, 3, 4, 5, 5, червь не будет работать, не будет развиваться, при щелочном 8 тоже нет. Если так сложилось, что у нас ph получилось получилась 45 из-за навоза, то мы что делаем? Мы берем, разводим 1 кг из на 15 кг воды или доломитовую муку. Точно в таком самом соношении. И все это дело проливаем 10 литров на 1 квадратный метр. То есть таким образом мы стабилизируем PH. Проходит где-то сутки. Промеряем PH. PH стабилизирована до 6,5-7 будет. И можно спокойно запускать червя. Запустили червя, маточник, и сразу закрыли его соломой и снова пролили. Для чего закрывать бурт соломой сверху? Нужно закрывать соломой, дабы не было дисбаланса по температурным режимам и не было нарушения микроклимата. Там в течение 7 дней создастся микроклимат, который будет удобен для червя. Червь может сам разогревать субстрат и также червь может сам стабилизировать ph субстракта. у него есть щелочные железы вот кислую среду червь вырабатывать со своей слизью не может может только вырабатывать щелочную это уже доказано и проверено все вы сформировали бурт по поводу того как вы говорите забирать червя первый цикл он идет от 6 месяцев до полутора лет в зависимости кто как следит за червем. Ну, вообще обычно 6-9 месяцев за 6 месяцев Бурт у вас высотой где-то будет 80-90 сантиметров. Поверьте мне, останется 20 сантиметров. Червь все съест. Но вы должны прекрасно понимать, что его нужно постоянно поливать, постоянно следить за температурой, чтобы не было дисбаланса. Есть такое понятие, вот, э, люди очень сильно ошибаются, э, первая, вторая и третья волна кислотности. Э, что это такое? Это вообще ну, маленький секрет, я вам рассказываю. Прихожу, поехал я на море, прихожу домой, ну, приехал уже с моря домой, это 2011 год был. Приехал, прихожу, смотрю бурт, а у меня червя нету, вообще просто нету. Я рукой клац, по запаху кислая, я по аж метр раз, а у меня там 3,8, ну, то есть это бешеная кислота. Я говорю, ребят, ну, блин. Что ж вы меня так подкачали? Я говорю, ты нас подкачал. Потому что первый вредитель на червя это вообще человек. Я за вредителей там дальше буду рассказывать. Я стабилизирую PH, все, червя нету, нету. У меня пошло потомство уже только из коконов. Кокон это как страховочный вообще, ну вот, запасной вариант. И потом я понимаю, что вот я смотрю, малек пошел туда-сюда. И я уже начинаю ходить, примерять. Все классно. Температура воздуха поднялась 300 градусов. Температура бурта 17 градусов. Как бы все классно, все четко. На следующий день температура 35 на улице, там уже 21. Через неделю там уже 40. 40. При повышении температуры что у нас происходит? Просыпается кто? Патогенная микрофлора. Что она делает? Закисляет. Соответственно, надо следить за температурой и за закислением. Может быть две волны кислотности, может быть три. То есть должен технолог постоянно наблюдать это все дело и смотреть. Почему? Потому что реально, реально, вот по технологии, их несколько в плане червя, вы можете спокойно получать то же самое, что при гидроударной станоке. То есть червь самое интересное, что он съедает равный вес себе в день. Навеска червя идет от 0,5 до 1,5, максимум до 2 грамма. Если это стратель или калифорниец. То есть, соответственно, мы понимаем, что, ну, грубо говоря, 2000 штук червя от 1 килограмм, грубо говоря, ну так образно, хотя есть стабильные показатели, и мы прекрасно понимаем, что если у нас на одном квадратном метре, к примеру, там 20 тысяч червя, соответственно, 10 килограмм корма я ему обязан положить каждый день, но не простого корма, а ПКС Расшифруется простая кормовая смесь, в которую должен быть входить обязательно соломка. Навоз, можно немного листвы. Так, идем дальше. Про саму технологию. Значит, технология деда, половина, половина, честно, моя вторая. Пришлось ее дорабатывать, пришлось ее отшлифовывать. Ну, по сути, это содержание технологии. Значит, в случае, если вы хотите получать круглодичный биомос, Подготовка помещения. Помещение должен пол быть обязательно слив, дабы вы могли забирать вермичай. Он, кстати, тоже реально очень классно работает, там много положительной биоты, но вермещай надо забирать как. Если вы, у вас стоят там стеллажи с червями, вы проливаете, все это дело лишняя вода уходит вниз, вы собираете и потом же свержешь водой через фильтр снова промываете. То есть цикл должен где-то повториться, цикл активации, он должен повториться где-то раза, ну, хотя бы 3-4 это как минимум. Мы получаем обогащенный вермичай, по-настоящему обогащенный. Можно там его аэрировать кислородом, добавлять, можно миласу добавлять, как Николай сказал. Это все правильно. Действительно, это классно работает. Так, подготовку формирования бортов, в принципе, я вам рассказал, как мы формируем ширина 2 метра. Почему ширина 2 метра? Когда идет ворошитель-эратор, это все дело ворошить. Первое, что это нам дает? Ворошение нам разбивает твердые частицы в более мелких, при которых мы потом делаем полив, и они быстрее размощаются. То есть дробим на мелкую фракцию. По поводу тирса, да, был ваш вопрос. Тырса классно используется в вермекомпостировании. Очень классно. Но вы должны понять, что это дополнительное оборудование. Это же или ножевая, или молотковая дробилка должна быть. Там будет измельчение идти где-то фракцией ну хотя бы 0,5 миллиметра. Вы понимаете, о чем я говорю. То есть мел, мел, мел. У меня это все дело есть. Мне как бы с этим проще. Я понимаю, чем я мельче измельчу свой сырьевой компонент, тем я быстрее получу классный биомас. Все. Извините, не вложивший не получите. Здесь вы должны как бы, ну, понимать. Так, едем дальше. Заселение маточника. Тоже рассказал. подотока корма ПКС. Значит, в оборудовании еще раз покажу. Есть почвосмеситель. Очень классная штука со встречными винтами ленточными. Она перемешивает составные торф, конский навоз. Это если в помещении. Это метода в помещении. если все, все виды навоза в однородную массу. Так само можно туда засыпать и доломитовой муки, дабы раскислить. И так само можно добавить ну, всю, всю органику, которую мы захотим. Захотим лист добавить, захотим опилки добавить. В итоге мы получили однородную смесь. Мы взяли... Эту однородную смесь потом в ящики. Есть ящики из-под фруктов, апельсины, там мандаринки продаются. Очень удобные. Почему? Потому что они не тяжелые. Вот у меня под дендробеной больше 2000 маточников. Чтобы вы понимали, я больше 8 килограмм не кладу у него торфа черем. Почему? Потому что ну, э, через день надо проверить, а через день надо покормить червя, полить. Ну, С дендробеной это ну, вообще отдельная тема, это отдельный червь. А здесь же, если калифорнийца или старателя, то вы тоже должны хотя бы там, раз в три дня его покормить. И вы поймите, если у вас будет тысячу ящиков, ну извините, это, это э, целый рабоводческий строй надо иметь сзади. Потому что ну, реально на спину это очень тяжело. Так, условия содержания в помещении. Значит, температурные режимы должны быть от 15 до 25 градусов. Э, по влаге, значит, влажность должна быть где-то в пределах 50-60%. И интересный вот э, вредители, червя и меры борьбы. Меры борьбы это очень долго. Ну, про вредителя. Смотрите, первый вредителя а кто у нас? Ну понятно, человек. Второй вредитель мыша, крыса, еж. еж. Я их очень сильно не полюбил. И муха. Муха. Я, когда вы знаете, увидел, вот это в основном происходило на перепелином помете. Смотрю, червя много классно, все, червя начинает выползать внутрь, и оказывается, что. Когда муха испражнилась, в э, червя нет зубов, запах есть, он помет мухи скушал. Ну, по сути, яйца. И внутри рождается парыш червя. И есть его снутри. Я уже и ягита средства брызгал, всю ферму бегал, чтобы только, ну, ну, это действительно, это правда, понимаете, ну, никто не, не знал, как ну, решать проблему, ну, слава богу, решили, нашли. Э -э по поводу мышей и крыс расскажу отдельную историю. Э -э приходит мне заказ на 700 килограмм червя на тепличное хозяйство, вот, это было зимой, я думаю, они как раз пригласили себе в гости, я думаю, на лыжах поеду покатаюсь, все приготовил, все маточники, все классно, все. Полил, думаю, там 3-4 дня поеду, все будет хорошо. Поехал к ним, покатался на лыжах, приезжаю, а у меня вот такие вот отверстия во всех ящиках. Половина червя просто нету, Просто нет. Я в шоке. Начинаю смотреть, у меня крысиного помета вместе с мышиным запаха, Просто ужас. Оказывается, сосед, у него был амбар зерном, он продал зерно, и мне всего стало есть, они пришли ко мне по червячка. Ну такие бессовестные. Ладно, решил я эту проблему. Там капканы, мышелоки. Сразу говорю, э -э -э, электрокота не используем. Вредит очень. Еще один очень важный факт, я заметил, это с Дондербена. мне случилась такая вещь. Крыса. Я вам скажу, довольно-таки умное животное. Садится на ящик, хвостом стучит по ящику, он пластиковый. Они сплошные есть, ящики. Стучит. От вибрации. через что делает, он выползает вверх? Она стучит, она вылезает, она берет его Чур. и кушает. Я реально, я когда увидел, я прибалдел, думаю, вот это да. Ну, это реально факт, это ну, реально жизни. Итак, э, сердце, сердце технологии, это кругоцикличный цикл. Как у меня произошло, выход на рынок с червем у меня начался в 2011 году, очень активно. Вышла я на рынок с червем для рыбаков. Нанимал рабочих, они баночку фасовали по 50 штук червя. Я раз, и на оптовой рынке, на рыболовный магазин развозил. Бизнес реально сильно крутой. Очень крутой, выгодный, очень. Итог, за два с половиной месяца я продал всего червя товарного. Я потом, рабочие говорят, а нету червя. Я говорю, как нету червя, я говорю, что прикалываетесь, прихожу. В бурты, смотрю, остался мелкий, ниже среднего и малюки коконный. Я понимаю, что я сейчас потеряю реально базу клиентов. Это очень плохо. И я начинаю включать мозги вспоминаю деда. Деда говорит, ну чё, я же тебе говорил, читай. Я же начинаю пересчитывать. Надо закрыть цикл. То есть, например, даже если вы забираете с этого бурта в этом месяце полностью червя и биомус, в следующем месяце забираете с этого, в следующем с этого. То есть у вас должна быть цикличность. Не только в биомусе, так само и в компостировании. Поймите, когда вы выйдете на серьезные объемы компостирования, и просто даже первую партию, как я делал, я бесплатно отдавал, чтобы люди видели результат, вы бесплатно дали, сарафанный радио сработает, потому что реально урожайность, если ну то это просто бешеная выражается, даже вот по Узбекистану, по Запорожью, просто компостирование, я не говорю, что именно верми компостирование но это тоже, вы запомните, компост не панацея, за это я вам завтра уже объясню из-за Значит, метод шагающей ряды, классная штука, то есть, по сути, у нас есть длинный бурт, запустили мы на цикл, в 9 месяцев червя он это все переработал и мы потом с одной стороны подкладываем свежий корм приготовленный говорю сразу трудозатраты если это техника формировщик буртов это классно если же это э, ручной ну ребят положить на бурт ну, грубо говоря 5 тонн вручную ну я думаю всех своих рабочих можно будет было благополучно загнать хороший метод действующий Классный метод, но вы, он экономит, конечно, площадь, но вы должны понимать то, что это рабочая сила, то есть, по желанию. Зим, зимний при по технологическим требованиям. Ну, здесь я промолчу, потому что это отдельная технология. Да, добились мы того, что червь реально работает, и носит, но активность его падает на 20-30%. Это по факту так как есть. Я говорю, то есть, оно так и есть. Значит, как вы спрашивали, в майниваете червя, да? Как проверяется плотность червя на одном квадратном метре? я вам рассказываю, у меня там его 30 кг на квадратном метре, да, к примеру. Как проверяется? Берется куб 10 на 10 сантиметров, в бурт загоняется в любом месте. Надо контрольно сделать там 3-4 забора. Загоняю, под раз, переворачиваю и пересчитываю червя. И потом умножаю на квадратуру, просто. В итоге я получаю навеску червя, ну поштучно. Я знаю, сколько его вес, и так далее делаю. Нереально посчитать малька и коконы, потому что ну, там геометрическая прогрессия роста. там очень большая. И, значит, по приросту живой биомассы червя. Этот опыт я вообще так полюбил. Я и математиков с института достал, конечно, мы считали, все высчитывали всем институтам. Берется сто половозрелых червей. Кладется в ящик, создаются все благоприятные условия. Корм, влажность, PH, все, температурные режимы. За 6 месяцев из 100 червей образуется у нас прирост в 2100 половозрелых. Малька и коконов, ну, посчитать нереально. Малька примерно где-то от 12 до 15 тысяч. Что происходит, когда у нас плотность червя такая бешеная? Червь или уходит, или же он худеет. Потому что он постоянно хочет кушать, и он прекрасно понимает, что ему надо оставить популяцию. Все. Когда мы выгнали до такого объема, мы должны переселить червя. То есть мы делаем специальные выманки в перфорированные ящики с отверстиями. Ставим на бурт через э, пол квадратных метра. Мы ставим по 3-4 ящика на весь бурт. В течение 4-5 дней поливаем, и червь весь уходит туда. Но таких заборов надо сделать 5 или 6. Почему? Потому что всего червя ну, реально забрать очень тяжело. В любом случае процентов 30 малька и кокона останется железобетона. То есть вы должны понимать, когда э, мне фермер приехал, купил биогумус, он наносил, он подошел, он говорит, слышали, так ты мне червя по сути всего отдал. Я говорю, не, не, говорю, тут так и есть. Помимо того, что вы вносите биогумус, вы еще улучшаете структуру почвы э, биота и червя. То есть это очень сильная, конечно, такая штучка. По приросту, говорю сразу, э, при идеальных условиях можно выгонять объемы сотнями тонн. Это ну, реально, это проверено, даже ну, не обсуждается. Ну, оборудование для производства, тут, конечно, это отдельная тема, э, ворошитель аэратор, э, маятниковая ссыто для просеивания вам нужно, измельчитель соломы нужен, инкубатор для бактерий нужен. И система автоматического полива мы, мы используем итальянскую систему э, барабан, который от э, напора воды редуктор подтягивает, это если на буртовой метод, э, да, дабы равномерно носить э, воду. Э, так, едем дальше, что у нас дальше? Ну, сам, соответственно прирост культуры червя. То есть здесь, в принципе, таблица по живой биомассе. Вот мы видим, что килограмм 2000 червей это только по калифорнийцу по дендробене ситуация другая дендробен намного интереснее почему я отклонюсь сейчас немножко от компостирования на самом деле это я вам скажу дабы в пример приведу мировой лидер по производству червей Индия как ни странно на втором месте Китай Индия очень сильно использует червя в плане медицины в плане фармакологии и в плане спортивного детского питания. Китай тоже так само. В плане косметики очень сильно используют. Нам, конечно, далеко. Почему? Потому что есть понятие молочко червя. Его с помощью там выкладывают на нержавейку, с помощью частоты тока сдавливают с него эту слизь, собирают слизь, она считается очень дорогой и лечебной. Я знаю точно, что если вот рана и поклать червя, что он поползает. Реально рано быстрее заживает намного. Есть в Китае там, настойки делают на спиртовые на основе, там, на основе червя. То есть, как бы и сильное народное средство для этого. Но больше они начали использовать в плане медицины и спортивно детского питания. Спортивное питание там, в принципе, вот малышам, которые родились, и у матери нет молока, ну так сложилось. Есть Мартин в Германии. Я с ним пару раз общался, он никого на свое хозяйство вообще не пускает. Но у него все автоматизировано полностью. Есть пару видео про него в ютубе. Они выращивают только дендробену, только на торфе. Предварительно торф они обрабатывают паром. Они получают по сути лизин, метинин, все аминокислоты, протеины полностью. Они его высушивают, получают так называемый продукт глюкобриназа. Это мощнейший как бы хитиновый препарат, ну там отнести его к хитинам немножко под вопросом. Но в плане медицины он очень концентрированный. И забирает его Турция, фабрика и Франция. только только две, две, две фабрики забирают, он сугубо работает под них. Беумуспермикомпост его можно купить спокойно в Германии без проблем. То есть, по, по факту. Тема рабочая, тема классная, я не знаю, как она в Беларуси может пойти, но реально за рубежом она идет у нас, где-то мы чуть-чуть сдвинулись, но очень тяжело, ребята, очень. Я вот проходил регистрацию технических условий в Украине года и три месяца, на жидкие и сухие удобрения, это я вам скажу, это 8 кругового было просто, это сильно. По приросту, объем производства черя при соблюдении технологий за 24 месяца с... 10 гектар мы можем получить 420 тонн э, биомассы червя. Да. Но чтобы вы понимали, из э, одного килограмма червя я пробовал сушить его э, сублимационно-вакуумной сушкой, э, как овощи сушат, ну фрукты сушат, э, значит с одного килограмма получается всего-навсего 90 грамм, что вы понимали, это питательное вещество. Я несколько раз его сушил, потом мне стало его жалко, я сказал, еще я буду сам его кушать, зачем оно мне надо так едем дальше значит преимущество использования технологии смотрите есть у нас опыты по кормлению червем э, клариевый сом все слышали за африканского сома О, прирост составил на 60 процентов быстрее по времени чем за 6 месяцев реально почему потому что ну, это мы там и кормили потому что э, рыба по сути получает все если на ферму по выращиванию раков, один червь на одного рака в день, это мега выгодно. Это вот для рака ферм, это просто мега выгодно. Что-то все питание для рака. Один червь, но поднимите литературу, посмотрите, один червячок для одного рака в день, все. Да, да. один, все на все, один. Э, так... Ну, я вам скажу, вот рынок России, рынок России, конечно, мощный, они седают где-то на рыбалку около 60 тонн, Москва только, на рыбалку, 60 тонн червя, вот Киев седает за 3 месяца 12 тонн, я не знаю, сколько Беларуси седает, честно, я не мониторил рынок, не, не знаю, врать не буду. По, говорю сразу, по птице по, по птице, кормить птицу червем невыгодно, ребят, невыгодно ну смысл за 10 евро килограмм отдать птице ну, нету смысла, раков есть смысл кормить как бы выгодно вот, э, на рыбалку да выгодно здесь, поймите, вы получаете два вида продукции по, по червям и плюс по биогумусу, но биогумус используется смотрите, вы биогумус можете разделить на три вида продукта, на э, сухую фракцию добавить его на почву смесь или грануляцию и добавить его, с него сделать э, э, э, жидкий биогумус, вытяжку да да почему потому что гумат калия биоактивный э, он делается выборка методом экстрагирования в два этапа это эту технологию купили с узбекистана ребята почему потому что они приехали к нам взяли на анализ и отправили в Италию у них задача была поставлять свою продукцию полностью. Томатную пасту, там, э, хлопковый шрот, вот этот ихний, там, э, хлопковое масло очень ценное, но ну, оно, кстати, запретили его экспортировать, на Италию на экспорт. Хотя они экспортируют в 5 стран мира. Вот им была задача получить именно на Италию. В этом году они вышли на Китай, но на Китай сертификация совершенно другая. То есть они мировой сертификации, там, для них мира нет, но у них свои требования, свои показатели. Вот в, в, в этом плане. Так вот, вернемся. Э -э рентабельность э -э жидкого гумата составляет 1800%. Из биомца. Рентабельность. То есть, по сути, если литра стоит у вас 10, ну, 10 рублей, да? на, на рынке она стоит 180-200. Почему? Потому что э, активировать биоту при PH995 ну, смогли только в Луганском институте, еще советские разработчики и так далее и тому подобное. На данный момент, слава богу, эту технологию ну, мало кто знает, мало кто пользуется. Ну вот так получилось. Почему? Потому что узбеки ездили и к немцам там бешеную цену им заломили, и к туркам тоже заломили бешеную цену. А Франция дала, а по показателю оказалось рано минеральное удобрение, понимаете? А у нас задача только органика и только качество. Так, возвращаемся. Где используется биомусвированный компост? Вообще идеальный вариант, ребята, я вам всем скажу честно в растение Именно для рассады. Шикарнейший вариант. Именно для рассады. Просто супер, корневая в 5-6 раз, это уже испытано, проверено, есть даже видео в Ютубе, разных видеоблогеров, что именно чистый биумус дает лучший прирост в 5 раз по корневой. Сильный ассербент в плане влагоудержания. Проводили мы опыты, заливали, брали два ведра, килограмм биумуса сюда, килограмм чернозема сюда. Заливали водой, оставляли на сутки. Через марлю сцеживали воду, клали при комнатной температуре, так на наткну на газету, килограмм биомуса и килограмм э, чернозема. Чернозем высыхал за 6, максимум за 7 дней до влажности 20-25%. Биумус высыхал более месяца. То есть у него где-то 250-450% влагу удержания. Очень сильно. То есть у него такая еще масляничная структура интересная, вот именно которая... Видно, конечно, как жирная земля питательная она. Итак, едем дальше. Сейчас, секунду. Э -э вопросы по червячкам, по верми компостированию. Да. Вы да Каком как смешивать также с песком или с <связь> спасибо за вопрос смотрите почерну ребят не вздумайте использовать биогумус при посадке голубики на первом этапе его можно потом использовать но ни в коем случае и при посадке хвойных и не советую использовать его при посадке картофеля более 20 опытов, все провальные. Объясню почему. Картофель любит кислый ПАЖ. Все. У него нейтральный, даже в то время, когда мы начинаем раскислять биогумус, у него есть такое свойство, как физиологическая память. Он возвращается нейтральный ПАЖ с кислой. Понимаете? Вот. По, по вашему вопросу, э, садить рассаду любую можно в стаканы, только в стаканы, в чистый биогумус. Во-первых, у него анаэробное действие классное. Во-вторых, полностью положительная биота с фуницидным действием на 40%. В-третьих, образуется мощная корневая, которая получает бешеный иммунный старт, получает все микро-макроэлементы и питательные вещества. Давайте сейчас отвлечемся на, на одну секунду по этой теме. Я вам показывал там ленардит. Да? Вот ленардит я вам показывал. Просто у меня время принимать мегапрепарат. Э, объясняю вам. Американскими учеными э, доказано, что плодородие почвы зависит от углерода. И так само зависит от... Э, у человека так само углерод, это на первом месте. Основа жизни вообще в мире, вот на, на земле у нас, это углерод. Как бы вы ни делали, что бы вы ни делали. Если медиков нет у нас... Есть медики? Вы знаете, что такое хилатная форма? Знаете? Сколько медпрепаратов находится в процентном соотношении в хилатной форме? 95% Значит, все знаете, да, что такое хилатная форма? Я понял. Это завтра мы расскажем. Значит, Жень, захватишь? Захватит? Значит, ребят, рассказываю, вот этот препарат, приготовленный с линергитом, червя здесь нет, не переживайте, с бурого угля, углеродосодержащий. Здесь основной состав 70 микроэлементов, гуминовая и фульвовая соль и кислота. Очень сильный препарат против сахарного диабета, раз. на клеточном уровне выводит токсины с организма, 2. Разработан препарат был совместно с американцами еще в Луганской Академии. Разработка Советского Союза. Очень сильная штука, очень мощнейшая штучка, но более трех месяцев препарат принимать нельзя по одной простой причине, потому что очень сильно укрепляет суставы. То есть по виду черный, да? Ну вот давайте, наверное, так, чтобы было видно, то есть растворимость его... Видите? Вот, вот растворимость просто препарата Если мы сейчас сделаем вот так чуть больше дадим То есть по сути уже вот, вот и оно сейчас поднимается вверх Вот я сейчас добавляю дозировку все. Это вот когда я? я его теряю. Нет Объясняю PH 12,8 12,8 Смотрите значит По PH 12,8 PH воды у вас может быть под крана там 6, 6,5, 5,7, у кого 7. Пример, ребята, абсолютно. Мне приводили доктора наук, доктора медицин. Значит, паш крови человека 7,3. Правильно? Это когда здоровый человек. Правильно, да? Паш почвы здоровой, аналогично, нейтральная 7, там, 7,3, 7,5. При этом мы чувствуем себя вообще замечательно, так само чувствует и наша почва, которая потом отдает силу нашим растениям. Так вот, нашим любимым агрономам, из-за того, что вносится селитра, вносится все остальное, разрушается структура почвы, понижается pH, мы в процессе питания, все, ребята, все взаимосвязано, все, абсолютно. Мы закисляем себе кровь, все онкологические заболевания, все, абсолютно все. Живут только в кислой среде. Если, не дай бог, у человека по 6,5 или 6,8, 99% он онкология. Я прав? Товарищ доктор подтвердил, спасибо. Ну, по факту, ребята, это не смешно, это правда. Это очень печальная правда.